Аша, Я... Аши. Я не хотел. I... I no... Неужели этому безумию нет конца? Аку! А не сворачивай с пути. Даже это показали But... здесь. Но я... Я убил Аши. Аши. Убил их всех. Я хотел them. помочь I to This place is Это место лишь тень прошлого Оставь позади то, что видишь сейчас, если хочешь найти дорогу вперед Но как? Больше браслетов нет А другого выхода отсюда не существует Без времени Аку слишком могущественен Власть над другими лишь слабость, которая кажется силой Аку знает, что в тебе скрыта истинная сила Такова твоя судьба. Вот почему он хочет сломить твой дух. Только так он сможет удержать тебя в ловушке. Я этого не допущу. Я забыл, как эта локация называется. Прошлое было про... Снежный лес. Тебе не остановить меня, Аку. Ой, вид сбоку Хотя это такая открытая локация А вид сбоку Классно. ну надо типа могу бежать только вперед и назад Тропики Водичка Упушку Я думал это что-то красивенькое Это как-то нихуя ни, ни, ни красиво. Я уже, знаете, надеялся, что типа Все, сражение окончены Хватит у меня, но нет. Их стало еще больше. все-таки тогда будет скучно дать будли без сражений. Это же, получается, даже ни капли, не продолжение жизни самурай. Это так, то, что было между порталами, пока он летел в прошлое. Оо, буря началась. Черная буря. Я как раз бегу в пещеру. В самую ту самую рад прикрою песок залетит я помню это место бля мы тогда еще саши сюда пришли это этот блин я забыл как он называется здесь еще этот мутант который короче которого можно убить только с помощью кода специального там, ну, там короче у, у машины есть специальная комбинация, при которой ее можно только активировать. Ну, здесь он, короче, Саша и прислался. Помню, как будто смотрел вчера. Да, блин, как же ты меня бесишь. Самое непонятное, я не могу прожать блок, пока получаю урон. Ни блок, ни уворот, вообще ничего. То есть, меня пиздит, пусть пиздит. И я их вижу, им вообще похуй. Вот видите, я ж заж... Бл***, нихуя. я просто зажал уже до последнего блока. Просто зажал. То есть, потом я я его зажал, а ему поебать вообще. Так, где тут аптечка есть? Я его, пожалуй, заклочу. Блять, а чего они такие сильные стоят? Я хоть в себя превратился. Вот такой самурай как-то попривычнее уже как-то... Уже влюбился. Ну и это показывает его гармонию. То есть его спокойствие, гармонию. Именно вот такой вид. А когда он выглядит. Таким он прям такой слой. А ты что здесь забыл? А, ну дальше без времени. Это правда ты? Что ты здесь делаешь? Я же твой лучший друг. Ладно, убедил. Малой, держи. Нагината. Типа иди нагибай. Бля, понятно. Тихо, тихо, тихо, ты, бля. бля как же меня это... ...колько я все Не то использую. Вот Этот я, конечно, псих. Вот это лучше возьму. Ну, реально, псих. Это самое мощное оружие дальнего боя, которое можно использовать. Вот они, пиявки-то эти, которые можно убить только с помощью того оружия. Ну или с помощью тюрикенов. Но они так, так как они меня очень бесят, я это сделаю с помощью тюрикенов. Еще будут пиявки? Нет? Все? Отлично. Ага, так нельзя запрыгнуть. Я понял, куда дальше-то? Окей. Стоп. А это не ящик ли? Это интересно, что это? Блин, это на сундук, похоже, отвечаю. Понятно, я это не возьму, я понял. Как-то залезть, наверное, можно, но как? Можно представлять качу Разбираться, сойдет. Блять, яхтки еду. Тихо еще будет? Нет? Отлично. А, лупи их, лупи, лупи тебе, говорю, реш, реш, реш". Не хотел он их резать. А куда мне там дальше? Ага, в люк. Тут иногда просто реально непонятно, куда идти, чё идти. Я реально не видел, чтобы открылся здесь проход. Так, а, здесь надо аккуратно вниз спускаться. Ага, хорошо, хорошо. Отвечает ты, сундук. Бля, я же бля был. Видите, он просто такого. Небольша, э, небольшая бомба, которая создает электромагнитный импульс. С собой можно иметь сразу несколько таких бомб. Эффективно против лазароса 92. Видите, я же говорил, что здесь все-таки будет такая тема. Это то, что мне даже не нужно. Ну, раз уж мне их дали, то хорошо. Хорошо. Аптечка, прекрасно. Так, ловите, ребят. С вами долго даже разбираться не буду. Ну, просто зачем мне это реально? Портал, хорошо. Хозяин приказывает уничтожить, тебя. Как тебя заебал. Бля? А ч, противников попроще было нельзя найти? Ага. Да, бей ты уже кого-нибудь Своей суперспособностью Так Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай Тихо-тихо-тихо-тихо Главное не забывать и полоняться обязательно Ну, хотя бы блок стоит А где там полонсичность? Ты упадешь там, нет? Бля, -то. Понятно о, -о, -о, о давай давай давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай о, а сейчас, а сейчас вот поставить блок удалось. Красота. Блять. О, как он долго встает. У меня еще столько раз можно было побить. Просто копеек. А, хорошо. Так, давай, давай, давай, давай. Блять. Меня сейчас отпинать такими опыт, такими темпами. Ай-яй, давай, отлично. Ага, хорошо. Ну, почти хорошо. Ладно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ага, хорошо. Блять, захват. Ага. ага, хорошо. Пока этот там где-то что-то делает. Упади, упади, упади уже где-нибудь здесь. Ты упадешь, нет? Нет, не пойдешь. Аптечка есть здесь где-нибудь? Нет аптечки, блин. Ладно. Нет, нет, у меня, у, меня не, у меня не осталось предметов. Нифига я, блин, все потратил. Когда я успел. Ага, хорошо. <связываем> да тихо ты. Хорошо. Давай, давай, давай, давай. Где он там? Блин, а ч так быстро? Бежим, бежим, бежим. Где противник? -то? Понятно, никого не вижу. А, все, он сбежал. Последний текст я просто проигнорировал даже. Даже не решил его читать. Тысяча. Тысяча очков на Охренеть! О, привет. Портал во времени может перенести тебя куда угодно. Портал должен быть где-то неподалеку от выхода. Я найду его. Еще один бриллиант. Отлично. О, еще одна бомба против Лазаруса. Так, навыки. Что-то я хотел изучить. Увеличение количества огня получаемого с поверженных врагов. Реально нужная тема. Увеличить запас атаки яйда двух. Вот. А, это тело. Увеличение урона от меча. Вот что мне осталось приключить. Полторы тысячи зеленых надо. Тихо, тихо, стой, подожди. Надо что-то, что не тратит зеленые. Нет. Увлечение здоровья при воскрешении, только сложность Джек и Смайла, давайте прокачаем Потому что, ну, это в принципе Нужная тема, вот здесь, наверное, будет много Да, таких, конечно, будет много Которые не тратят зеленые почти А все Блокируйте атаку при помощи ЛБ и Нажмите Игрыша, проявивши мощную контратаку но я уже для себя цель Поставил Так, тихо, подожди Ага Видите, я прям знал так, что тут нас ждет? А это когда двери открываются? Да ладно, это на самом деле как-то даже непривычно. Просто по звука как монстр. Тихо, подожди. Предмет. Предмет дальнего боя. Ага, хорошо, допустим. Да не туда ты кидаешь, ты, блин. Понятно. О, бля, пиздец, пиздец, пиздец Я понял, будет больше нас всех вот так вот просто. Бля, они когда взрываются, они кислотой что-то бросаются? Да, и вправду, прикиньте. Блин, а вот эти бомбочки против Лазаруса какие-то не очень. Я думаю, они прям против всех, прям так хорошо подействуют, но нифига. Опа, монетка. Ох. Ох, куда я упал? Куда я падаю Бля, я там мог дальше куда-то пройти, а я взял, просто упал, еще куда-то там фиг знает, куда. Куда идти-то? Ага. А, вот сюда мне нужно было. Хорошо, идем. А чем мне надо? Похоже дверь заперта на крепко. Как мне ее открыть? Полагаю, она откроется, если ввести нужную команду пультов управления. надо Найти все пульты управления. Йоу. -бан -бан -бан -бан. Так. Бля. Как вы меня зараза бесите, стреляющий каждый. Блин, и еще и минус здесь. Я умру. Минус почти, почти, почти. А... Ах ты А ведь я думал, я удалил. Давай, давай, давай, добей его, добей его. Так, есть, минус еще один. Вот так вот я атаки Киай и каплю, а потом смогу их на боссе подать и все. Давай, давай, давай. Как я понимаю, это первый пульт управления, да? Или что? Или что я здесь забыл? Ничего не ни прям ворота закрепить попробуйте открыть Ага, вот не сюда я понял хорошо окей это я нычку нашел правильно или не нашел золото полторашечка ладно хорошо так а вот он, пульт управления их надо найти три Он еще даже разобрался в нем. Красота. Да, надо их найти три. В принципе, ожидаемо. Так, стоп. Ага, теперь мне надо весь путь проделать обратно. Почему нет никакой то короткой дороги? А, ну в принципе, достаточно коротко. Ладно. В принципе, достаточно коротко. На санкен открывает очень долго. Прям очень долго, конечно. Так, ищем следующий проход. Так, хорошо. Монетки. Ага, это я круг замутил, правильно? А здесь у нас что? Так, я понял. Не закрыто. Там я сделал круг, здесь у нас что? Ага. Бля, а пчелок красит. У врагов реально намного сразу видно. Блин, надо было на самом деле это, использовать пикли, а я сразу убить себя. Ну, привычный, все. Как-нибудь. Ну, вот сломай туда, -то. отлично. А ну, ладно, не буду пока здесь тратить, в следующий раз попросим кай. Все, минус. А, нет, еще. Нет. А теперь... Да, что ж такое, ты помрёшь-то нет? Сразу двоих зарубил. Вот это мощь, вот это мощь. Сразу двоих минус. Как не троих. Главное, что я вообще их зарубил. Уже хорошо. Давай, давай, вторая дверь. Время, время. Так долго. О, сохранение. Чекпой. Вот это хорошо. Так, последняя дверь, наверное, слева будет, да? А, нет, не сюда, стол а три горит, ладно, все-таки здесь, да? Я прав? Нет, я здесь уже был. Я здесь уже был. Куда мне еще? Здесь я уже был. Блин, но мне показывает в эту дверь. Я только что оттуда. Я реально только что оттуда. Здесь я был. Ага, вот. Хорошо. Давай, используем силу Я <рит> Вообще урон тоже выходит. Блин, найдется, что он на черном использует. А он его вообще проигнорировал. <плит> Сука. Ладно, мы сейчас быстро с ними разберемся. Прям максимально быстро. Блин, а вот они реально здесь помощнее стали. Это вот очень сильно видно здесь. Блять. Вот Этот я вовремя блок поставил, конечно. Отлично. А, я не. Одного. О, да ладно, я победил одного и сразу же тем самым отрубил голову второму. Кого? Кого? Что я хочу сказать? Сейчас еще вылезу, да? Нет? Прекрасно. Так, открываю дверь. Мы еще... Тут еще нас, наверное, ждет босс. Правильно же? А, тут сохранение. Мне нельзя это пропустить. Блядь. Подстава вообще. Хагис. Блядь, ну, а почему, интересно, здесь реально быстрого выхода не добавили? Ну, то есть, хотя бы в дверь бы пройти. Я понимаю, что здесь идти недалеко. Ну, почему? Везде раньше был быстрый, а здесь нет. Так, аптечка, Хорошо. А вот и портал. В, в квадрате 3 зафиксировано открытие 3. камеры. Включен Лазарус 92, крайне опасный владелец. Хочет выйти. Только не это. Лазарус 92. 92. Он somewhere. должен быть где-то здесь. <laughs> Нейтрализующее оружие x <X3> 349 активировано. <звы> Бомба, которая создает электромагнитный импульс, бла-бла-бла, это я помню. Тут должна была, должна была Хилка ко упасть О, это я даже помню в мультике Был момент, когда они вот так вот вечно бежали Они заблудились, но потом все равно пришлось с ними сражаться А знаете, что самое Ну неправильное, да, вот игру создавали А не хватает Знаете чего? Здесь он уже мог выслушать э, Как Использовать оружие х 49 против, против вот этого вот ла Лазаруса а знаете хотя бы почему? Его никто не отвлекает. То есть в прошлый раз, в прошлый раз, его отвлекла Аша. Выстрелом в стену с лазерной пушки. Но. Но. Тут его никто не отвлекает. Правильно? Правильно. А значит что? А значит какого хуя он не выслушал сразу использовать этот, эту бомбу. Бля, что-то я вот так быстро победил одной и той же техникой. Это прям читерство. Игра дает, я пользуюсь. Все просто. Бля, ну так вот каждый раз прыгать. Не, спасибо, я уже устал. Но это только тратит время. А так-то быстрее, проще. Так, надо починить лук. Йо, самурая, пришел прикупить что-нибудь. Он же этот, у нас лавочником занимается. Когда уже с мечом нет смысла тренировок вообще. Так, починить. Э -э, хочу лук починить. Не требуется. Вот соточка. Все, больше ничего не надо, спасибо. Так. Ящик возьму. Ага, Х28. Прекрасно. Так, да, хорошо. Иди сюда. Все, сейчас Лазарус будет послабже. Вот оно. Заметьте, здесь Димонга преследует нас неоднократно. Четыре раза. Ой, это мультик уже начался. Я же подолагнул все. Так резко, просто неожиданно началось. Вот он, босс. Так, поехали. x 49 Половина. Сразу половину, блядь. Так, понятно. Отлично. Отлично. Почти полностью побежден. Ай! Сука, свои блоки ставить, Все кончилось, победа. Бля, как меня бесит этот портал Бля, не с той стороны, что я захожу в тебя Ты реально не с той стороны Все? Я прошел уже? Бля, нет, не прошел Бля, я на него же все потратил, точно И Это до меня только сейчас дошло Да, блядь, да вы Да дайте мне одеться куда-нибудь-то, бля Бля Пиздец, я ненавижу эту хуйню. Бля, пизданутся просто, просто пиздец. Дайте мне кого-нибудь деться уже. Держи блок, держи блок. Или уклоняйся. Понятно, блядь, это просто, это жесть. Я реально не ожидал, что... Мне просто не дают двигаться. Здесь так мало пространства, что даже махать ничем не успеваю просто. Блять, дай что-нибудь сделать, пожалуйста. Пиздец. Я уже все, блядь, все аптечки потратил, которые возможно да. да я даже уже блок держу. Я уже могу держать блок и нападать из-под блока. Они меня просто любят в трое лампы Просто меня гибают Блять, их теперь опять трое, сука Так, небольшое воскрешение Блять у меня сейчас реально огнёдно Третья атака блять когда это закончится у меня даже аптечки же кончат так, хорошо ага, один убил двоих и этого я убил аптечку Фу, мне нужна запасная аптечка срочно, срочно нужна аптечка так, бриллиант. бриллиант это конечно мило с вашей стороны но он мне не так нужен, как мне нужна аптечка. 28. Пусть мы еще встретимся с этим Лазрусом. Куда он летит-то? А, по победить Лазруса, 92, да, я не удивлен. Сейчас еще рано меня кто-то нападет. Какого хуя? Скажите мне, ни одной аптечки просто ничего. Я как? Как я их должен был победить? Просто, просто никак. Сейчас давайте еще с того же самого-самого далекого момента, где я с этими тремя сражался, конечно. Нет. А, вот же аптечка, ладно. Я ее просто каким-то образом взял. Попробуем сделать по-другому. Что-то упало. Так, давайте сделаем сначала вот так. Ага, то есть я могу менять свой прицел. Хорошо. Не того ты пинаешь, мой. Твой противник слишком далеко. Пойдем. Ага, он сейчас призвал троицу. Мне нужно вот этого победить и все будет хорошо, и все будет грамотно. Ага, я же сказал, все будет грамотно. Фух. Не, ну, реально потно из-за этого становится. Прям вообще жесть. Если бы я способность, ну, которая я предпочитаю не пользоваться. А почему? Она мне дается, но у меня копится, и я ее хочу тратить на босс. Она вдруг не успеет накопиться на босс. И все. И капец. Отлично. Хилочка. Сейчас еще разочек использую. Так, иди-ка сюда. Отлично. Сейчас мы ему не дадим ничего сделать, да? Ага, да, я понял. Ага, я понял. И все, и последний он атакует туда, да? Он еще и размножается, сука. Давай, давай, давай, копи, копи способности, копи тебе, блядь. Из-за того, что они всегда харкаются, сука, они не дают ничего сделать. Где, Где то черная черный который может ладиться и делать свои копии? Блин, а вот это я, конечно, очень вредный блок прожил. Иногда это прям выручает. Вообще-то так и должно работать. Это должно выручать. Так, все, погнали. Прости, меньше не надо. стол У тебя же можно хилки купить, правильно? А ч я туплю-то? Две штучки сразу купим. أو, пу, пу, пу. Во, вот он, лук Как ты их долго, конечно, не продавал О, еще пятерочку этих купим Красота Ну и все <плодиальное> Вот он опять полез, да? Я думаю, это реально последняя встреча с ним Ладно, пропустим, пожалуй Так, что мы имеем против тебя? Одну такую штуку <tobacco> И то она ему не, не, не, не нанесла урон. Красота просто. Ладно, я живу так, конечно. Да. Все сильнее, да? да вот, вот, вот. Красота. Хоть как-то. Хоть как-то реально. Тихо, тихо, тихо. Я тебе буду сегодня урон наносить, нет? Блядь. А вот ничего. Когда он, чел. Когда он упал по нему, хорошо будет да? хорошо Так. Там где-то хилк не Слышал. Не пойму где яву не знаю. тихо ладно а -а -а, блять используем использовать так у меня еще 6 горячих чаев Два сразу и сопьем горячих получает тихо ну, валя хотел блок Ага, ага блядь, все равно пробивает ладно. самое время сейчас, самое время принципе, для комбо. Так, ладно. Придержимся, Малёв. Понятно. Понятно. Понятно. Я понял. Так. Давай, давай, давай. Отлично. Минус. Мы его не даже не до конца победили. Пиздец конца, Стоп. Почему ты убил меня, Джек? Бля, я его таращить я начал, Все, пиздец. Аши? Ты убил меня как же, как и мои сестер. Я ничего не мог поделать. Это был акул. Я думал, что ты меня любил, killed... А ты Аши. убил. Аши, стой, я не хотел причинять тебе вреда. Это акул Но <звы> <угорать. Вот звы> ты это сделал. А, это он над ней угорает. Опять вот эта вот тема. И теперь умрет. Блин, что я здесь буду сражаться против нее. Ага, хорошо. Ван Зимеч, просто? А, он портал его закинул. О, что чуть-чуть не все. Фу, у меня выкинул. Все-таки буду против нее, да, сражаться в этой серии именно. Нифига себе. Она ему влупил у наверно наверное, там синяк будет. Да. Так, оружие дальнего боя. Поехали. А, так и вот так. Бля, нихуя ты быстро беги. Тихо, тихо, тихо. Лови. О, я прям помню, это было прям в этом месте. Да, урона, конечно, немало. Но... Стрел, но лучше, чем ничего Так, что дальше у нас есть Простая пронзающая стрела Вот, она нормально урон наносит Блядь, а вот ее могут отбить, а, я понял Блядь, вот это я, конечно, рано нажал Тихо, тихо, тихо, тихо Ага, ага, короче Я понял все-таки с меча урона намного больше. А знаете почему? Потому что это сущность. Я... Так, понятно. Блин, пока ты будешь вставать, да? Как ты можешь промахнуться-то? Хотя ладно, она тоненькая, в принципе. Это... Иногда я не понимаю, как она по мне может урон пронесить. Ну, я в плане того, а вот я еще не могу... Бля, я еще не могу ей это. Так, давайте вот так, короче, выпьем, и вот так выпьем, и вот так сделаем. А че нет -то? Вставай, блядь. Просто очень долго. Борис, вообще. Борись! Блядь. Давай, короче, пока он там будет само собой, я помню, что здесь ни одной хилки нет. А, мы будем действовать наши старые в не... Блять, как это так вообще вышло? Охренеть. Какого хуя? Не, ну это вот реально непонятно. То есть она вот так вот в землю лупит, а я даже отойти не успею вообще... А, все понятно, ее надо лупить... А, нет, нет, не надо, А, нет, нет, не надо, не надо Беги. Сейчас она еще разозлится, правильно? Время, самое время делать. Вот как она по мне задела. Ведь я ее уплю, а не она меня. Давай, давай, давай, давай. Отлично. Очень не добил меня. Не, не хватило сленчика ее убить, прикиньте. Она его сейчас перед дубль 2 типа? Ну весь такой грязный. Прям как надо. Грязный, такой покоцанный. Why, Jack? Почему, Джек? Аши. Тебе конец, Самура и -джек. Джек. Он опять бросил меч, прям как и тогда. No! Нет. <звук> <звук> Она <звук> ее просто сожгла. There. Вот. Иди сюда. So Ты так близко, только be... не останавливайся. Я же сказал, что это будет предпоследняя цель. Ладно. Значит, последняя это битва с акулой. Ну, практически. Хотя там дерево акулы. время пришло. Аку. Да, это дерево акулы. Будет последняя, наверное, глава. Ну что, надеюсь. тебе понравилось. Ну так, более-менее, по крайней мере. Хотя бы хотя бы чуть-чуть. Я так долго сражался. Так это все долго делал, но, видите, даже здесь, даже сейчас, он опять пожалел ее. Хотя он прекрасно мог понимать, что это ну, это не то время, в котором, как это объяснить, в котором он находится на самом деле, то есть без времени, но это другой мир. То есть, видите, как это все звучит, он их все равно не может убить, потому что это те же, ну, это те же люди, только в другом мире. То есть без времени можно заметить, если так, то ну так, чуть-чуть совсем то его друг с ногой, за, ну, заместо ноги пулемет, то он здесь нормальный. Причем даже вот здесь он был нормальный. Вот так вот. А там, а там акую аку. Ну, ладно, это не важно. Вам спасибо за просмотр. В серии продолжим. Спасибо за внимание. Пока-пока.